В эфире Лазер News смотрите в этом выпуске. В пустыне Невада прошел штурм Зоны 51, есть задержанные. В Перми пьяный охранник ворвался на игру в Лазертаг. По всей России во многих городах проходят разнообразные турниры по Лазертагу, смотрите подробности в этом выпуске. Сотрудников спецслужб начнут обучать с помощью Лазертага. Установлен новый мировой рекорд по продолжительности игры в Лазертаг. И главная новость. Вы должны обязательно поставить лайк этому видео, подписаться на канал и нажать колокольчик, если вы до сих пор этого не сделали. Поделиться этим видео с друзьями, а главное – досмотреть этот выпуск до конца. И если вы готовы выполнить эти условия, тогда… GO Lazy News. В штате Невада прошел штурм Зоны 51. Как и предполагалось многими, это был не настоящий штурм, а всего лишь массовая тусовка. Собралось несколько тысяч человек, некоторые из них были одеты в специальные костюмы, изображающие инопланетян и прочих фриков. Однако нашлись, которые не просто приехали туда потусить, а действительно пытались штурмовать зону 51. Они перелезли через забор и после этого были схвачены охраной этой зоны. Судьба этих неизвестна. Мы до сих пор не можем узнать, что же случилось с этими смельчаками. Если вы обладаете какой-то информацией, напишите, пожалуйста, об этом в комментариях. В ближайшее время в России стартует не один, а сразу несколько масштабных турниров по лазертагу. Турниры пройдут в таких городах, как Казань, Тула, Магнитогорск, Москва. В Архангельске же турнир уже идет и будет продолжаться аж до 31 октября, так что вы еще можете принять в нем участие, а также узнать подробную информацию о проведении этого мероприятия. Подробности о всех турнирах, о призовых фондах, о датах, о датах регистрации, о форматах мероприятий вы сможете найти в описании к этому ролику. Если вы являетесь участником одного из данных турниров, то мы будем очень рады услышать ваше мнение, так что напишите нам в комментариях, в каком турнире вы планируете принять участие. В прошлом выпуске новостей мы рассказали вам о технологии LavorTag. Эта технология не стоит на месте, и уже сегодня создатели этой технологии сообщают нам о том, что они дорабатывают свою технологию. И уже в ближайшем будущем игроки смогут играть в LoverTag, находясь даже в разных местах. А также данную технологию планируют применить в качестве обучающей платформы для сотрудников спецслужб разных стран мира, в том числе и России. Недавно был установлен новый мировой рекорд по продолжительности игры в ЛазерТак. Он составил 26 часов и 40 секунд. Администрация клуба Забзон давно мечтала попасть в книгу рекордов Гиннесса. И к своему юбилею, 25 лет, они устроили марафон по игре в лазертак. Они привлекли 16 игроков из числа бывших сотрудников, нынешних сотрудников и лучших игроков своих клубов, а также несколько запасных игроков и играли в Лазертак на протяжении 26 часов и 40 секунд. Участники этого марафона несколько месяцев тренировались, чтобы принять в нем участие, а также за время игры игроки поразили друг дружку более 46 тысяч раз. Если вы хотите узнать, сколько раз игроки поражают друг друга у нас в Лазерленде за одни выходные, напишите об этом в комментариях, и мы обязательно вам об этом расскажем. Но администрации ZAPZONE можно только поаплодировать. Ребята, вы двигаете Лазертаг-тусовку вперед. Так держать. На детском дне рождения в Перми, который проходил в Лазертаге, появился странный гость. Во время игры к детям присоединился охранник. Он был слегка в измененном состоянии сознания, а если быть конкретным, то изрядно подвыпивший. А почему вы в алкогольном опьянении находитесь на рабочем месте? Почему, а почему в алкогольном опьянении? Не, не, не а что вы здесь делаете? Видимо, он хотел показать свои навыки в качестве охранника данного торгового центра и принять участие в игре в «Лазертак». Как сообщает информационное агентство «Рифей Пермь», сначала охранник хотел присоединиться к родителям в комнате для проведения мероприятий. Но после того, как родители его выпроводили, он отправился играть вместе с детьми. Данный инцидент произошел в торговом центре «Мачта». Администрация торгового центра случай этот подтвердила, но сообщила, что вся смена охраны, которая работала в тот злополучный день, уже уволена. Владельцы «Лазертак» клубов Расскажите, пожалуйста, в комментариях, были ли у вас подобные инциденты или какие-то другие конфликты с администрацией торговых центров, в которых вы арендуете помещение, или со службой охраны. У нас, например, подобный случай был. Если вы хотите узнать подробности об этой истории, то давайте сделаем так, чтобы этот ролик набрал 150 лайков. И тогда в одном из следующих выпусков мы расскажем вам о том, что случилось однажды между нашим Лазерлендом и охранником торгового центра.